было ли поцелуй вегуков. Ну, в общем... Если послушать, конечно, да, были какие-то там чмоки. Я не знаю, сколько пересматривала это видео. Вы мне прислали и фотографию, и видео. Я все не решалась. Думаю, ну, как бы мне тоже интересно, вот что именно там происходило. То есть они взаимодействовали между собой. Сначала был, возможно, один он Потом пришел к нему кто-то. И Тахиону нужно было срочно переодеться. Вот. Так. Карта говорит, копни глубже, потому что карта вышла отношений. Вот. Ну да, вот две карты говорят о том, что да, давайте еще будем доставать карты. И их он потом отошел переодеваться. Было взаимодействие с кем-то. Что он явно с кем-то был там, это точно. Наложен был этот звук, эти чмоки, да, и общение. Ну, там голоса были. Все можно сейчас сделать, технологии и так далее. Вот это видео, оно и фотография, видео, это не фейк. Это реально происходило. Карта да, это не фейк. Так, все карты говорят, приоткрывай тайну какую-то, открываем тайну какую-то. Это не фейк. Это реально происходило. Так, так был ли поцелуй Чунгука и Техена? Вот именно в этот момент. Достанем карту. Я вот как смотрю на эту карту, и... Ну, какой поцелуй, да? Смотрите, вышли карты. Никакого поцелуя не было. Но, если проанализировать Таро, всегда говорят, вы вот неправильно, вы видели, там вышла тройка мечей, вы неправильно рассказываете карты. У карт тысячу значений, понимаете? И вот карты реально... Возможно, говорят о том, что, что Тихион сопротивлялся. Потому что вот карта сопротивления. Видимо, было такое. Чингуку захотелось целовать э, Тихиона, а Тихину нужно было проводить лайф. И поэтому он сопротивлялся. Потому что карта лайфа, карта общения, эта карта очень тесно связана с этим. А это карта, вот видите, да, такой борьбы между собой. А вообще-то вот эта карта, она, карта вышла ресурсная, материальная. Эта карта уже говорит о поцелуе. Да это карта отношений. И, кстати, вот, пожалуйста. Но я все равно достану еще карту. Не знаю, были у нее там припухшие губы, не припухшие, что-то вообще не заметила. Вот, наверное, я плохо смотрю. Вот, но я достану карту все равно. Карта Солнышко, да, было вза реальное взаимодействие, время прошлое. Вот эта карта страсти, желаний, карта вообще удачи, надежды, мечты, исполняются какие-то мечты, желания и так далее. Карта а еще карта, знаете, к воспоминаниям относится. Вот эта карта. То есть мы говорим, я же говорила, что вот время, прошедшее время. Это было. Вот прям четко карты говорят. Это было. Прошедшее время две карты. А еще в карте есть, знаете, поиск правды какой-то. Вот прям две карты говорят. А правда какая? Вот. Вышли карты. Вот вам все карты. Вышли. Вот вам правда. Поцелуй был. Да, у них там происходила такая борьба. В этой карте есть упрямство. И вот как бы он ни сопротивлялся, все равно Чунгук его поцеловал. Сейчас мне скажут, вы трактуете карту как вам удобно. Я даже не, сомневался, там, не, не сомневалась, что вы об этом скажете. Эта карта ⁇ Впусти в себя солнечный свет ⁇ А это карта сопротивления. Я только что, там, минуту назад, сказала об этом. И карта лучше просто не бывает. Карта результата, и результат достигнут. Очень благоприятная карта. И если она появилась у нас сейчас в раскладе, это всегда говорит какому-то доброму знаку. Я закончила этим расклад, потому что очень хорошая карта вышла на них. Карта мгновения какой-то радости, и нужно насладиться этой радостью. В нумерологии весь расклад вот эта карта семерка исполнение желаний и достижение какого-то результата. На будущее вот эта карта, так как она закрыла расклад, я скажу: что эта карта связана очень тесно с творчеством. В данный момент у них вот две карты: судьба и солнышко это почти завершенные какие-то проекты. В этих картах есть получение какой-то награды. Да. На отношения карты, вот две карты говорят о том, и вот это очень хорошая карта, а это вообще карта отношений, это карта благосостояния и роста. Здесь какое-то продвижение в карьере. Говорит вообще, вот карты говорят о большой семье, о общественном признании, а еще партнеров, вот если выходят вот эти две карты, говорит о том, что у них сексуальная совместимость. И, пу... и вообще карты брака вышли. И пусть у меня там летят тапки, и вообще что хочешь. Здесь явное партнерство И карты вышли массовости, публичности какой-то. Вот если выходит в раскладе «Солнышко», но ну это вообще просто супер карта для восполнения энергии. И я заканчиваю расклад такими картами для них. Удачи им! И пусть их внутренний свет скажем, освещает им путь. И все вокруг, скажем, для их продвижения, для лучшего их продвижения. Вообще, вот эти две карты это карта защиты, а это карта избавления от негатива. Я вот закончила этим расклад. Это говорит об очищении, избавлении от негатива. Они не случайно, вы могли бы другие выйти карты, но вышли именно эти карты. Они не случайно сюда вышли. Очень много в их сторону негатива, конечно, и карты защиты вышли. Закончим расклад. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь, кто желает. Пишите свои комментарии, свои видения на расклад. И всем пока-пока.